всем привет сегодня будем красить яйца на пасху без помощи каких-либо химических красителей используя всего лишь натуральный сравнительно недорогой чай каркаде мы получаем красивые мраморные яйца синего цвета с фиолетовым оттенком способ очень простой и быстрый заранее варить и настаивать ничего не нужно список всего что нам понадобится смотрите в описании под видео помещаем каркаде в небольшую кастрюлю заливаем водой комнатной температуры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 Теперь посмотрим, что у нас с коричневым яйцом. Оно тоже хорошо окрасилось, имеет мраморный рисунок, но немножко тусклее, чем белые. На мой взгляд, все же лучше брать белые яйца. Чтобы наши яйца стали еще ярче, натираем их подсолнечным маслом. Для этого капаем немного масла на руку и обкатываем каждое яйцо в ладонях.